Вентиляционные выходы польской торговой марки Verplast – наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Утепленный вентиляционный выход Universal K26 разработан для обеспечения воздухообмена в помещениях домов с крышами из большинства кровельных материалов – металлочерепица, композитная черепица, профнастил и другие. Он предназначен для вывода труб вентиляции из жилых отапливаемых помещений типа гостиная, спальня, гараж, поскольку зимой автомобиль выделяет много тепла, в данном случае утепление вентилятора необходимо для избежания появления конденсата в трубе. Вентиляционный выход универсал К26 состоит из утепленной пенопластом трубы с колпаком диаметром 110 мм, основания, резинового фланца, гибкой соединительной трубы Ruraflex, Труба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Специально разработанный проходной элемент позволяет устанавливать вентиляционный выход Universal на уже смонтированную металлочерепицу, композитную черепицу, профнастил и другие. Проходной элемент вентиляционного выхода Universal состоит из двух компонентов – резинового фланца и основания. В основе специального резинового фланца встроена прочная алюминиевая лента. Благодаря этому фланец повторяет контуры черепицы любой формы. При установке на кровельный фланец необходимо нанести герметик, после закрепить саморезами. Сверху устанавливается основание, которое защищает фланец от механических повреждений и прямых солнечных лучей. Чтобы не нарушать гидроизоляцию в вентиляционного выхода с вентиляционной трубой, используют гибкий соединитель Ruraflex. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона с уклоном от 5 до 45 градусов, где по проекту выходит вентиляционная труба, чтобы обеспечить нагретому воздуху, насыщенному водными парами, свободный выход из внутренних помещений дома на улицу. Такие вентвыходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферным и механическим воздействием и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. Цветовая гамма Universal представлена самыми популярными цветами. Красный, коричневый, графит, черно-серый, серо-коричневый, клинино коричневый, -коричневый хромовый-зеленый, медно-коричневый, серый и черный. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор в цвет вашей кровли. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнят любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладок. Вентиляционные выходы Universal оснащены специальным монтированным спиртовым уровнем Wagen. Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение возможно даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входят саморезы, труба с колпаком, резиновый фланец, основание, гибкая соединительная труба Ruraflex.